Качественных, чтобы со всего, со всего извините СНГ и других стран подтягивались люди, рекламные рекламщики подтягивались именно из всего проекты разные бизнесмены, бизнесы всякие просили у нас прорекламироваться и готовы были платить много денег, зная, что мы качественно работаем. Что у нас реально 2000 человек реальных, которые приходят на страницу, потому что есть что почитать.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 Мне пришлось убрать скобочки, убрать вертикально непосредственно линию. И только тогда у меня прошел, прошла регистрация моего YouTube канала. Вот видите, не проходит. Следующее. Я решил создать вот такое название обычно Мистер Фантастик. Вот решил вот так сделать, мне захотелось. Вот. И все, вуаля, все четко, все прошло, все замечательно. Вот. Появляется новый канал.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 Это получится. Спасибо, друзья, большое. Я отключаюсь. Саша, вам слово. Раз, раз. Всем привет. Напишите какие-нибудь цифры. Слышно меня или нет? Да, слышно меня. Окей, отлично. Так, спасибо, Юр, тогда за очень хорошую презентацию. Как обычно, я займу гораздо меньше времени. Но я надеюсь, что это будет тоже полезно. Так, сейчас покажу свой экран. Секунду. Напишите... Сейчас цифру 5, если мой экран видно. 5. Отлично. Есть одна пятерка, тогда уже мой кранвиден ребят я хотел сегодня поговорить на такую тему мы постоянно говорим о том что нам нужно развивать соцсети наши да юр сегодня рассказал на моем ютубе очень классно я немного расскажу тогда о том какие что нам делать с соцсетями которые нам важны вот прямо здесь прямо сейчас по этому поводу я извиняюсь, сейчас выключу все. Так. По этому поводу я сделал вот такой вот документ. Я скинул ссылку сюда. Я его назвал Делай как я. Тут находится небольшая инструкция по тому, как ну, по, ежедневной, по ежедневной работе, по заданиям, как нужно развивать свои соцсети. Очень просто, давайте пробежимся, буквально, я думаю, за несколько минут мы все это сделаем. По Фейсбуку, я, мы, я не знаю, как бы насколько, ребят, вы сейчас, те, кто сидит в нашей конференции, оформляли свои страницу, я надеюсь, оформляли, и для вас это будет менее актуально, но, тем не менее, повторение мое течение, тем более, это будет быстро. Нам нужно оформить нашу страницу в Фейсбуке, Вставить фотографии, это лого и шапка, плюс информация о вас. Давайте прямо на себе показываю. Вот, у меня есть фотография, у меня есть шапка, у меня есть определенная информация о себе. То есть люди, которые приходят ко мне на страницу, они видят изначально вот такую вот штуку. А если зайти в информацию обо мне, то они видят следующее. Работал, учился, жил. Ну, номер телефона. Надеюсь, его не всем показывают. Но ну, окей. Слил, так, слил. Ладно. Те проекты, с которыми вы работали, да. Ну, я имею в виду в данном случае я, но надо бы указать, с какими проектами, где вы работали. Не обязательно надо указывать, что там, если кто-то работал на каких-то места, которые ну, вообще никакого отношения не имеют к нашей деятельности. Но если вы работали там бухгалтером, отлично. Если вы работали там, э, там каким-то менеджером, топ-менеджером или менеджером среднего звена, звена прекрасно. Но если э, указывать, что 15 лет мы продавали мороженое в парке Горького где-нибудь там, это, я думаю, не обязательно. Как добавить э, свое место работы, это очень легко опять-таки информация обо мне, заходите в работу и образование у вас тут будет на русском, и нажимаете на кнопку добавить. И пишет тут компанию, кем работали, город и небольшое описание. Если вы прямо сейчас работаете на этом месте, то отмечайте галочку. Вы не волнуйтесь, кстати, у вас все по-русски будет, я уверен, просто мне надо диск. вот Не бойтесь на этот счет. Вот, если вы работаете на данный момент, ставите галочку если, и, ну, и пишите тут, с какого момента вы начали. Если вы не работаете тут, то, то тут опять-таки пишите, с какого момента вы начали работу, плюс добавляете год, когда вы закончите. Вот и все. Вот, соответственно, чем больше у вас опыта, чем больше у вас заполненности, тем круче. Места, где жили, тоже контакты, email там скрыт, ссылка такая-то, такая-то. Информация, какие соцсети вы можете подключить, я подключил Instagram, LinkedIn и Twitter. А кто когда родился, тоже нес языки, кто знает. Ну, короче, информация, которую каждый из вас, я уверен, может заполнить очень легко. Далее. Начинаем вести активность. Да. Пишите, пожалуйста, по нашим себе там какие-то фразы дня. Хорошо, пусть у вас будет э, ежедневно какая-то фраза дня. С утра вы ее будете постить. Если это будет как-то связано <coughs> с криптовалютой, это будет вообще высший класс. Э, постите какую-нибудь качественную фотографию э, и там фразу дня. Либо же заходите на э, CoinMarketCap. CoinMarketCap, смотрите. И сюда. Всем доброе утро. сфотографировали первые пять э, валют и запостили. Таким образом у ваших подписчиков будет формироваться э, такое мнение, что если э, они хотят посмотреть какие криптовалюты сегодня в топе, да какая цена на биткоин, например, то дорогой друг, дальше следует ваше имя, знает и постит у себя. Почему бы и нет? Либо же есть, мне очень нравится, есть один телеграм-канал, мы хотим, наверное, немножко позаимствовать эту идею, они делают очень классно, они делают гифку, и в этой гифке они э, указывают э, текущую капитализацию крипторынка, долю биткоина во всем крипторынке и э, текущую цену на него. Выглядит очень классно. Э, если интересно, я потом могу показать. Э, как, ну, такую гифку я потом, наверное, отправлю в наши чаты, в Telegram, в частности. Вот, и далее добавляем «друзья». Проще всего вам добавить «друзья» меня, как я говорил, наверное, на одном из предыдущих тренингах. Добавляйте меня «друзья», пожалуйста, напишите, откуда вы, потому что у меня довольно много добавлений всяких, и я далеко не всех принимаю, только тех, у кого со мной очень много друзей. Он в качестве у этого парня есть большие шансы стать моим другом. Вот. Если у кого-то меньше друзей, то просто сами понимаете, там Facebook, в, в вконтакты, они часто сливаются, и боты добавляются. Туда. Ботов мне не нужно, как и вам. Помним, что говорил Юрий, поэтому указывайте, пожалуйста, что вы это вы. Да? А еще лучше, как я уже говорил, в вначале заполните, оформите страницу, напишите, что вы имеете там отношение к Дрозу для меня лично это будет понятно. Что касается остальных людей, если опять-таки вы будете добавляться и у вас не будет общих друзей, то непонятно, а нафига вы вообще им нужны. Поэтому э заходите ко мне в список моих друзей и добавляете людей. А что еще можно делать? Каким образом можно э, повышать шансы, что вас добавят? Напишите в какой-нибудь текстик. Только я частично загубить идею, и ну, будет не круто, короче. Привет или добрый день, меня заинтересовала ваша активность. Я только изучаю тему SEO-проектов, блокчейн и инвестиции. Буду рад дружить с вами и подглядывать за ваши страницы. Все, нормальный текст. Э, этим, что вы говорите людям? Вы говорите, что вы в данном сегменте новичок, но вас это интересует, и вы хотите знать больше. С огромной долей вероятности я вам могу сказать следующую вещь. Все люди, которые у меня вот здесь есть друзья, они в вас увидят потенциальных инвесторов. Пусть не больших, а может быть и больших, но кто знает. И я не говорю, что вам нужно разводиться на то, что они вам будут предлагать инвестировать. Нет, я говорю о том, что вы можете с ними просто дружить, иногда общаться. О, скажем так, э, как говорится на рынке два дурака: один продает, другой покупает. В данном случае они думают, что они могут вам продать какую-то идею, и, может быть, это у них получится, если идея классная. Ну как бы мы же не оставляем почему бы и нет. Но просто это повысит ваши шансы э, с ними как-то законтачить. Вот, по Фейсбуку понятно. По ВКонтакту примерно та же самая тема, только вот шапки ВКонтакте нет, разумеется. Вот. Вставляйте себе картинку, логотип. Ну, у меня одна и та же картинка, чтобы везде меня узнавали о ней. Вот, вставляйте себе картинку, пишите какую-то какую, -то, какую -то фразу тем лучше. Кстати, давайте проведем такой эксперимент. Вот те, кто сейчас у нас в чате, пожалуйста, сбросьте свои э, страницы, будь то в Facebook или ВКонтакте. Можно не все, там буквально хотя бы несколько человек сбросьте, э, те люди, которые считают, что у них страница заполненная, ну так, прилично. Да? Э, сбросьте, давайте посмотрим потом, если хотите. Вот, информацию, чем больше информации вы напишете, тем лучше. Никто не говорит, что вы писали все про себя детально, с контактами, с паролями, явками и так далее. Нет, конечно, просто напишите то, чем вы можете поделиться. Там, город проживания, день рождения, где учились, какой сайт. Я не рекомендую ставить вашу реферальную ссылку сюда, потому что это будет выглядеть, ну, так себе пока по крайней мере я предлагаю пока это не делается. вот лучше чтобы тут был в идеале ваш сайт ваш блог и вот уже на вашем блоге здесь была бы баннер бы с закрытой ссылкой срив ссылки короче на дроп бомб вот как то так мы работаем по этому направлению чтобы предоставлять нашим участникам сайты блоги и чтобы они могли последствии зарабатывать не только соцсетей но и с своих ресурсов так дальше вот собственно тоже подключил некоторые контакты образование жизненные позиции и так далее так далее вот деятельность чем вы занимаетесь я написал чуть больше напишите чуть меньше что вы интересуетесь каким-то каким-то не обязательно говорить что вы интересуетесь только блокчейном нет пишите как есть на самом деле чем более живые и аутентичные профили будут, тем лучше. Так, интересы, группы, ну, в общем, понимаете. И я предлагаю тоже вести, значит, какие-то посты писать обязательно, потому что живая страница от бота отличается тем, что там есть активность, и там есть не только посты, а, там каких-то тестах или там кто-то за кого-то проголосовал. Ну, вы сами понимаете, что сразу видно, понимаете? Это сразу видно, живой человек или не живой. Поэтому сделайте максимум, чтобы вы были живыми в глазах других людей. Далее также можете меня добавить. К сожалению, ВКонтакте я не могу похвастаться тем, что у меня есть какие-то там крипто-коллеги, там больше... Я вообще, на самом деле, не сильно пользуюсь ВКонтактом, но... Я это я, вы это вы, у вас немножко другое, вы планируете именно зарабатывать на этом. У меня это просто страница, куда я выкладываю, на самом деле, свои фотки и иногда что-то по бизнесу. Идем дальше. LinkedIn. То, о чем мы постоянно говорим. LinkedIn, LinkedIn. Оформите вашу страницу. Чем больше деталей, тем лучше. Ну, ничего нового сделайте фотографии, сделайте шапку наверху, желательно, да. Э, ну, какую шапку сделать, мы, конечно, сейчас не говорим, но просто вот почувствуйте там, вот, услышите, что вам подскажет ваше сердце, какую шапку поставить. Потому что если это, это будут там э, поля с ромашками, ну, наверное, смысла нету. Если это будет, например, э, там, панорама вашего города, или как-то, ну, что-то имеющее к вам отношение. Это будет всегда лучше. Так, тоже заполняйте детали. У меня, опять-таки, все тут на английском, поэтому не переживайте, вы вставьте русский язык, и все будет хорошо. Карандашик означает редактирование, поэтому видите карандашик, смело жмякайте на него и редактируйте, чтобы люди видели... Ваш опыт, где вы работаете, с кем вы работали, где вы учились, где вы учились, какие у вас есть специальные навыки и поощрения, какие вы языки знаете, интересы ваши, ну и так далее, и так далее. Отдельно я бы отметил. Сейчас вот секундочку. Да, смотрите, на главный время от времени что-то. Смотрите, что я имею в виду. Вот нажимаем сюда на главную попали. И вы видите здесь поле, где вы можете что-то писать. Пишите здесь. LinkedIn это социальная сеть для профессионалов. Для ну, профессионалов в плане рабочая социальная сеть. Там фотки, как мы поехали на шашлыки, не выкладываем. Тут только по делу что-то. Тема она и хороша, по сути. вот Поэтому выкладывайте тут что-то связано с с тем, чем вы занимаетесь. Там, с крипто, с э, э, биткоином, если вы там, как я упоминал, там, бухгалтер, выложите какую-нибудь интересную там, статью о том, что вот принимается закон, который повлияет на что-то. Ну, то есть это должно отражать то, чем вы занимаетесь. А если пока не приходят идеи о том, что именно выкладывать, а, то проще всего ну, делиться новостями с, нашей, с нашего портала либо же, опять-таки, я говорил, вот зайдите к кому-нибудь на страницу, к кому можно зайти, вот сюда, например, я знаю, что у него всегда что-то интересное есть. Вот, пожалуйста, смотрите, налоги, налоговая, бла-бла-бла. Берете текст, оп, скопировали, идете в свой 1. вставили, добавили сюда вот картинку и пост. Я сделаю проще. Я зайду на наш сайт. Иду вот сюда. Так, ну, работай. Отлично. Скопирую ссылку. И вставлю себе ее вот сюда. Сейчас он прогрузится. Задим время. Отлично. Я потом удалю эту ссылку, чтобы не было... Ну, чтобы вот такой пост был, смотрите. Если оставить ссылку, то она там будет болтаться. Она будет абсолютно бесполезной, потому что, если человек хочет узнать больше, он нажмет на картинку или вот сюда. А ссылка, она будет, ну, как бы просто ни о чем. Поэтому я нажимаю на пост. Вот, пожалуйста. Я запустил вот такую вот штуку. Если кому-то интересно, нажимает на нее и попадает сюда. Отлично. То есть вы ведете какую-то уже деятельность. Я не говорю, что вы репостили только дробзобомовские новости. Посмотрите, какие вам еще там, другие порталы нравятся. И постите просто интересные всякие новостишки. Так, далее. Ну да, добавляйтесь в друзья и добавляйте в друзья мои контакты. Тут все намного лучше, даже чем на Фейсбуке, потому что тут... Вообще, чуть ли не на 100% криптовая аудитория, поэтому, вот, например, генеральный директор крипвайзера и так далее. Добавляйтесь, тоже можете там написать, что вот, интересуетесь криптовалютами, вижу, что вы гендиректор крипвайзера или то, что вы работаете там, главным маркетологом в проекте «бла-бла-бла-крипто.ком». Короче, вы понимаете, просто проявите небольшую фантазию, и вы поймете, что кому писать. А, и, наконец, Bitcoin Talk. Очень много вопросов постоянно у всех. Почему-то он, он не всегда легко дается людям. и тем не менее, заходите на Bitcoin Talk, далее заходите в профиль. Я вам ссылками, с примерами все сделал, не волнуйтесь, я зайду так. Вот я на главной. Нажимаю на профиль, вот попадаю сюда по картинке примерно то же самое, да? Да. А Далее я иду в форум профил, информация, тоже указал форум профил, информация. Нажимаете, попадаете прямо вот сюда и тут заполняете какие-то данные. А я пока не рекомендую позиционироваться с дроп за бомбом. Пока я на прошлом вебинаре объяснял причину. Могу повториться, если модератор увидит, что сотни, а то и тысячи людей с одинаковыми текстами добавляются и пишут посты, то они могут зарезать вас, и они могут зарезать нас. То есть наложить ограничения, и мы тогда вообще попадем в очень сильную неприятную ситуацию, когда нам зарежут аккаунты, и мы ничего не сможем, вообще ничего не сможем постить. Это не круто. Вот, поэтому а, можете сюда ничего не писать. А, ну, вообще, можете сюда написать, что вот интересуюсь биткоином, всем привет. Там. Ну, что-то такое. А, впоследствии можете, можете здесь написать, что а, вы имеете отношение к такому проекту, как Drop the Зубом, но чуть позже, ребят, немножко позже. А, далее. Что тут идет? Да, когда мы заполнили более-менее наш профиль, возвращаемся на главную. Так. Да, возвращаемся на главную. А, ну, надо сохранить профиль туда на кнопку Change Profile. Но поскольку я ничего тут не вводил, я и не нажимаю на нее. Вернулись на главную, и здесь у вас все обсуждение форума вернее не обсуждения а категории они все практически на английском языке поэтому смело крутите вниз пока не найдете пока не найдете русский язык вот пожалуйста либо же можете найти зайти в other languages locations вот тут есть украинский язык кому как лучше ребят никто не против вот Тут я даже указываю, что заходите в раздел «Русский» с ссылкой, либо же идете в какой-то раздел, находится там украинский язык. А вот, если вы выбираете «Русский», я сейчас его тоже выберу, вы тут видите, вот категория, какие есть. Я привел в пример файле, что я иду в «Бизнес», кажется, да. М -м -м да, «Примеры работ». Да, я зашел в бизнес, и там был пост про биткоин-кафе. Да, вот, пожалуйста, ну, тут еще есть. Инструкция делал там, пока Юра говорил. Вот, биткоин-кафе. Заходим сюда, смотрим первый пост, что предлагают, и несколько следующих постов. Зачем нужен так делать? Потому что э, если вы прочитали первый пост, и вы думаете, ну хорошо, а что мне сказать? Может быть, не приходит какая-то идея в голову, то в, не... в следующих постах вы видите, что об этом говорят люди, как они реагируют, и вы можете им ответить. В этом документе я пишу, что есть два варианта, как ответить. Вот, смотрите, два варианта. Первое, это вы нажимаете на кнопку «Quote» на посте человека, которого вы хотите ответить. Вот. Я хочу ответить вот этому человеку. Экос. Вот этому вот. Я иду вправо, чуть выше, и нажимаю на квоут. Нажал на квоут, и я его цитирую. Процитировал его, чуть-чуть ниже написал, и пишу свой текст. Первый вариант. Второй вариант. Если вы не хотите отвечать никому из них, а хотите просто написать, то вы идете либо наверх, обсуждение и вот тут у вас будет реплай. Либо то же самое информация есть внизу, реплай. Если кто-то этого не делал еще, то в инструкции это тоже указывал Нажимаете на реплай. И пишите человек, пишите свой комментарий. Либо человеку, либо в целом. И таким образом. Таким образом, сейчас посмотрим, где мой комментарий. Да, таким образом, вот, написал свой комментарий. Чем больше э, текста вы пишете по, по смыслу, по делу, тем лучше. Вот э, новичок Лолей написал, прикольная задумка. Я уверен на 99%, что модератор э, вырежет его комментарий. И вот у него сейчас 14 активности, останется станет 13. Потому что прикольная задумка, это комментарий ни о чем. Это то, о чем я постоянно говорю, делайте, пожалуйста, осмысленные комментарии. А... Ну, тоже как бы, ну, на... по смыслу, в принципе, более-менее нормально, да, но чем больше, тем лучше. Вот, не вижу смысла там... Короче, если вы что-то хотите сказать, вы а... поместите свою мысль в как можно больше букв и слов. Вот и все. Так. А... Ссылку. Давайте я вам туда еще раз эту ссылку дам. Если она вдруг улетела выше. Да. А, так, накидали. Накидали. Ссылка, хорошо. Ну, не знаю, Серкейта Барский он у нас специалист. Тут все будет заполнено, я в этом не сомневаюсь. Ну, вот, пожалуйста, смотрите, есть наверху картинка. Есть логотип, человек сидит вот на конференции какой-то, значит, чем-то занимается, тусуется в кругу определенных лиц, надо бы с ним познакомиться. Мысль такая. Продавец будущего, отлично, партнер-инвестор, партнер-инвестор, учился, живет, все отлично, великолепно заполнена страница, часто назад последний пост был, день зависимости, так, так, так, ну... По-моему, интересно, отличный, интересный пост, видео, тем более. Людям очень хорошо заходят видео, тем более, что вот уже на лайках, Тоже поставлю. Да. А, предыдущий пост тоже был там полдня тому назад. А человек делает посты постоянно. Отлично. Давайте еще кого-то возьмем. Олег Иванов. Тоже все заполнено, информация есть. можно. Кон... А, нет, нормально. Ну, может чуть больше, может чуть меньше. Ну, как бы... Сразу видно, что это вряд ли бот, это человек живой, потому что у него есть а, информация. Но вот единственное, на странице последний пост был... Или нет? А, это закрепил. Окей, это закрепил он. А, на странице... Я сижу на балконе. А, на странице ведется активность. Отлично. И давайте еще хотя бы... Давайте, фейсбук никто не даст мне. Что надо или не надо делать в этом токе, чтобы не блокировали аккаунт. Хорошо, сейчас я про протолк отвечу, на фейсбук зайду пока. Ну, информации я бы, конечно, рекомендую побольше. Друзей тут много, но я вижу, что, скорее всего, пользовались сервисами накрутки. По крайней мере, есть такая вероятность. Вот. Один удаленный, второй удаленный. Вот Олеся Копылова, давайте просто посмотрим. Создание сайтов. Но это не настоящий человек, это просто страницы, которую сделали и накручивают. Вот. Факты накрутки видите на лицо. 2700 друзей. Кто это такая? А, непонятно какие ну опять-таки не подумать что я рекламирую да просто чтобы вы видели а, тут только рекламируются конкретные сервисы все, либо несколько сервисов это рекламная страница смысла в ней нет никакого еще потому что еще потому что ну конечно нет ни одного лайка ни одного репоста ни одного обсуждения а вот вот знаете ребят именно с этим мы хотим бороться вот это типичная страница волонтера, который живет там где-то в Индии или, или где-то еще в Африке, которые понаделали вот таких вот страниц и репостят все, что движется. То, что не движется, двигают и репостят. Смысла в этом нет, потому что на эти страницы заходит один человек в год. И вы это видите. Вот я зашел, вот, вот он я, один просмотр и так далее. Такого смысла нету. В целом, страница, в целом страница нормальная, в я бы немножко ее немножко бы добавил больше информации. Что надо или не надо делать на токе? Что не надо делать на токе? Не нужно писать однотипные сообщения. Прикольная задумка это не, не годится. Нужно написать что-то другое. Например что вы можете сказать про такую идею как биткоин кафе например вы скажете что мне жалко тратить свои биткоины на кофе потому что я знаю что через несколько лет биткоин будет стоить в десятки раз больше чем сейчас поэтому я лучше по старинке за рубли гривны доллары евро либо же вы говорите отлично я как раз зарабатываю э, в биткоинах, и почему в ней не потратить пару долларов на э, вкусный кофе? Кстати, кто был уже в этом кафе, или кто был в подобных кафе, вкусный ли там кофе? Ну, в общем, как-то э, начать беседу или начать мысль по поводу этой беседы. Э, могу вот какую-то другую... Нет, не будем время тратить. Подобные, подобные категории можно найти абсолютно везде подобное обсуждение, где вам есть что сказать. Вот white paper бесплатно. Хорошо, исключение сделаю. А, ну, тут много текста, но смысл в том, что а, я знаю, что white paper, хороший white paper, там технический, например, его создание обойдется проекту тысяч ну, 10 долларов. И когда я вижу, что предлагают white paper бесплатно, да, надо, конечно, прочитать все это, да, может быть, я ошибаюсь, но. Изначально, какое мнение? Это то же самое, как делать сайт. Сайт можно сделать самому на Виксе, криво коса и профессионально. А можно найти людей, которые сделают его там, за 100 долларов. Это будет какой-то школьник, который не сильно будет отличаться вот, в качестве этого сайта. А можно найти там, опять-таки, за, за 3-4-5 тысяч долларов. И вы можете быть уверены, что у вас будет персональный менеджер, который вам будет делать этот сайт, не делать этот сайт, а который будет курировать программистов, понимать, что вы хотите, и в результате вы получите качественный продукт. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот, чтобы не зарезали на Bitcoin токе будьте человеком там просто, в том смысле, что не делайте таких постов как будто вы хотите просто накрутить себе активность понятно что мы хотим накрутить себе активность но, по крайней мере не показывайте это так явно а по поводу всего остального я даже не знаю ну а ну может быть да знаете не участвуйте в баунти компаниях которые где, знаете, вот там очень часто есть компании, даже не то, что баунси, а просто рекламные компании, которые поощряют людей за активность на форуме. Вот за это точно зарезывают, я знаю. Вообще до октября прошлого года была очень популярная такая баунти компания как тред поддержка треда. Что это значит? Это значит, что людей поощряют за то, что они постоянно пишут что-то в треде определенного проекта. Это делается для того, чтобы, вот, для того, чтобы этот тред постоянно вверх прыгнул. Да? Вот я, например, сейчас пойду вниз, вот сюда куда-нибудь, платежной системы и так далее. Я напишу тут какой-то комментарий, и он оп, и поднимется в самый верх. Поэтому, когда у вас очень много людей, и вы пишете, пишете и пишете в этот тред, то он поднимается наверх. Это выгодно. Но форуму это не нравится, поскольку это просто идет, это мусор, это засирание форума. Поэтому они с этим борются. Таким образом, если вы участвуете в таких заданиях, где вас поощряют, и модератор это реально увидит, то он удалит, и, ну, может быть, вас удалит, да, или просто заблокирует на большое, на длительное время. Но то, что он тренд он заблокирует, сто 100%. Поэтому как минимум две эти вещи соблюдайте. И все будет у вас хорошо. Пару как на чашку кофе. Ну, ну типа того, да, да. Мысль такая. О, давайте я тогда зайду еще на Facebook. Вот это вот посмотрим. Так, ну смотрите, Руслан, что я рекомендую сразу? Я рекомендую сделать ссылку вашу. Пусть будет facebook.com, касая черта, Руслан Нестер. Например. Где это делать, я так сразу не вспомню, но, по-моему, здесь. Тут, наверное, Юра бы пободрее справился с этим. А, ну да, заходите вот в эту шестеренку, идете в настройки, и тут меняете себе вот юзернейм. Вот сюда, edit, и пишите себе что-то другое. Ну, просто будет смотреться покрасивее. А, картинка не отобразилась но может у меня глюк какой-то окей не страшно а, я бы добавил больше информации конечно а, насчет активности все отлично правда тут только drop за бомб. я рекомендую все-таки разбавлять это своими какими-то а, постами фотографиями вот а тут только тут по бизнесу на самом деле, вы согласитесь, вы пишете только по делу, Руслан, да, по тому, чем вы занимаетесь. Но аудитория – это не сильно интересно. Совершенно не сильно интересно, поэтому ну, разбавляйте это тем, что вы там поехали в Венецию, фотографировали местные каналы, там есть замечательный стекольный завод, где они выдувают очень интересные разные фигуры, фотографируйте. Там, возьмите какую-нибудь какую стекляшку красивую, сфотографируйте ее, расскажите, как было хорошо и так далее. Ну, чтобы разбавить, разбавить общую деловитость канала. Вот. Ну и меня немножко смущает, что у вас 5000 друзей. Это странно. Вот, надо будет как-то с этим что-то с этим сделать. Как-то рассортировать их. Так. Ну, Twitter, по Твиттеру я пока сегодня ничего не говорил, там немножко другая специфика, мы осим с Твиттера позже. Хорошо, друзья, если я тогда завершу показ экрана, сказал то, что хотел, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я сейчас эту ссылку еще сброшу. Так, сброшу ее в наш чат. И я хотел бы сделать такое еще заявление, что мы планируем со следующей недели делать не два раза в неделю вебинар, а сделать их реже, поскольку вот прямо сейчас мы ведем переговоры с тремя, то четырьмя проектами, два из них уже, скажем так, очень горячие, поэтому мы, я считаю, что надо больше времени уделять привлечению клиентских проектов, чем рассказывать по большому счету одну и, же, одну и ту же информацию на вебинарах. Поэтому вы уж не обессудьте. Мы, скорее всего, продолжим. Вернемся рано или поздно к такому графику, но не сейчас. Поэтому вот такая вот информация. Пять тысяч друзей. Не то, что пять тысяч друзей, это плохо. Просто я знаю, что пять тысяч друзей у некоторых моих контактов, которые очень давно в сфере блокчейна, ICO, у них много друзей подписчиков, не, не, не у всех них есть 5000 друзей, то есть с большой долей вероятности я думаю, что э, здесь пользовались сервисами накрутки, и ну окей, даже если это было когда-то, да, ну как минимум можно э, просто отсортировать этих друзей, некоторые из них явно фейки, есть смысл их удалить, на мой взгляд. И нужно работать над тем, чтобы было э, вот баланс. Понимаете, есть вот баланс между тем, сколько у тебя подписчиков на Ютубе, сколько тебе ставят лайков, сколько комментариев. Соответственно, у тебя может быть там 100 тысяч подписчиков, просмотров у тебя может быть там, в первые дни порядка э, 50-60 тысяч, но ну, там, или там, 30 тысяч, Но по крайней мере, не может быть так, что у тебя 100 тысяч подписчиков, два просмотра но это понятно то же самое и здесь если ты такой популярный человек у тебя 5000, 5000 друзей то не может быть у тебя 0 лайков и 0 комментариев под каждым твоим постом но это нереально можете зайти ко мне на страницу посмотреть у меня в среднем при 1180 друзей это с учетом того что я не пользуюсь никакими сервисами ну, в среднем у меня где-то по 8-10 лайков. Вот. Плюс постоянно идут какие-то комментарии. Поэтому я имею в виду именно это. Руслан, я не говорю, что вам что-то нужно, какое-то определенное количество. У вас может это 5000 остаться, просто вам нужно работать над не количеством друзей, а над качеством. Это должны быть живые люди, которые с вами коммуницируют так, и бы, так или иначе. Просто представьте, если бы это были реальные люди, они бы вас за... закидывали бы комментариями, вопросами, ставили бы вам лайки и так далее, и так далее. Вы бы на своей странице могли зарабатывать сумасшедшие деньги, кстати, без шуток. Я вам такой пример приведу. У меня уже батарейка заканчивается, но я вам скажу такую вещь. Есть такая женщина, зовут ее Ольга Дворецкая. Она в криптоиндустрии, популярный человек. Она на своей странице продает рекламу. Дорого. Реально дорого. Я не... Давайте я буквально сейчас найду ее, чтобы посмотреть, сколько у нее, друзья, Дворецкая. Да. Так, не видно, сколько у нее всего друзей. А нет, у нее 4133 э, подписчика на нее. Ну то есть, вот, если зайдете на ее страницу, кстати, можете ее и добавить. Вот меня добавили, добавляйте, добавляйте ее, а, потому что у нее постоянно какие-то интересные там посты актуальные, хайповые, скажем так. Она любит хайпиться. А. Так, вот, пожалуйста. А, у нее живая страница, и поэтому ей платят деньги. Вот У нее на одном посте, на последнем самом, 46 лайков. А на предыдущем 57. Ну и так далее. Я думаю, вы поняли мысль. А, хорошо, друзья. Тогда спасибо, что пришли. Тогда всем хороших выходных. И увидимся услышимся в интернете. Всего хорошего.